Жила служанка Кончита, красивая, Ну, не нарочито, в плечах широковато, В движениях угловато. Смугловато, видимо, дед был мулатом, Но неизменно пользовалась кончито почетом У местных господских мальчат. То ущипнут ее, то в ресторацию пригласят. Кончита посла поросят, читала сказки детям, Танцевала в местном.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 Однажды в легком подпитии, напялив лишь скиталась она вдоль причала, «Проклятья!» в осеннее небо кричала. Плач Кончиты, записанный местным летописцем.